Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вкусные рецепты! Лето – это замечательное время для пикников, для приготовления вкусных блюд на гриле или на костре. Ищите, что приготовить на пикник на природе? Какие продукты стоит взять обязательно, от каких лучше отказаться? На нашем канале вы найдете идеи оригинальных, легких в приготовлении и удобных в употреблении на природе блюд, которые сделают ваш пикник идеальным. Предлагаем вашему вниманию классический сэндвич с курицей и сыром. Для этого блюда нам понадобится четверть вареной копченой грудки, две штучки пшеничного хлеба, мраморный сыр, листья салата, майонез, американская горчица. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Для начала необходимо приготовить соус. Смешайте вместе майонез с американской горчицей. Кусочки пшеничного хлеба обжарьте на гриле с одной стороны. Готовое копченое филе нарежьте тонкими порционными кусочками. Непрожаренную сторону хлеба смажьте домашним соусом. Выложите на него кусочки копченого мяса. Прикройте начинку тонким слоем сыра. Для сочности сэндвича с курицей положите зелень салата и прикройте все второй частью поджаренного хлеба. Разрежьте каждый сэндвич пополам, а чтобы закуска не развалилась, скалите ее шпажками в двух местах, а потом смело режьте по диагонали. Классический сэндвич с курицей и сыром готов! Желаю вам приятного аппетита! Это блюдо готовится буквально 5 минут и способно не просто утолить голод, пока жарится шашлык, но и доставить удовольствие. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.